Резко назад посмотрели. Есть противник, нету кто крайне идут. Посмотрели Стали. на товарища, отстал или нет. Пулеметчик. Стали. Смещаемся вправо. Вправо смещаемся, смещаемся вправо. Разойдитесь. Работаем, работаем, работаем, прикрываем. Все, поменялись и местами. Смотрим на товарища. Вот у тебя товарищ отстал. Вы забываете смотреть назад за своим товарищем. Понимаете, он споткнулся, упал, блядь, его нет, выстрельба. Все, отошел 10-20 метров, считай он 300 или его за забаранил. Рывок. Противник спила. Упали. Отступаем. Спыло наступает граждан. Быстро, быстро делаем это. Все, фильм, конечно. Противник сныл. Крыво! Крыво, крыво! Колен! У тебя есть одна рука. Ты эту руку дерешься, а гряди, помогай! Вы ждете, когда человек выберется с этого, с огневого рубежа, с зоны давай, поражения. Давай. А ну гораздо как. дольше. Вот, смотри. Ну, слышите, я, да, конечно, каждый человек выживает. Да. А, о, о, о. -о.